Пять самых лучших способов защиты ребенка от вирусов в сентябре, когда он начинает ходить в детский сад. Очень важно, когда ребенок начинает ходить в сентябре в детский сад, его грамотно защищать, потому что если возникнет выраженный воспалительный процесс в носоглотке, в водоноидах, если он будет затяжной, если будут долго воспаляться небные миндалины, это будет приводить к тому, что Нарушится работа местного иммунитета, и ребенок может начать постоянно болеть. А это ни одному из родителей не нужно. Первый способ – это интервальное посещение детского сада. Ребенок каждый день накапливает на себя флору. И первичный уровень иммунной защиты, когда не справляется с этим количеством микробов, запускается второй уровень иммунитета, который уже проявляется клинически. То есть это воспаление, отек, сопли, кашель, чихание и так далее. Поэтому наша задача еще остановить инфекцию на первом уровне защиты, то есть не допустить ее чрезмерное накопление. Поэтому интервальное посещение детского сада в первые недели, в идеале через день, день посидел, день отдохнул, флору переварил, день посидел, день отдохнул, флору переварил, переварил. Это все приводит к тому, что ребенок с этой флорой начинает справляться и может не заболеть. Второй способ – это увлажнение слизистой оболочки. Перед садом мы увлажняем слизистую оболочку или физраствором, или морской водичкой изотонической, какой-нибудь аквалор, аквамарис, физиомерой и так далее. Без разницы, увлажняем нос по одному-два впрыска в каждую ноздрю утром до сада, для того, чтобы она была более влажной, чтобы лучше работал местный иммунитет и ребенок лучше справлялся с той флорой, которая на него попадает. Способ третий. Набрали в детском саду микробы и вирусы и их после возвращения из детского сада нужно вымыть оттуда, смыть, чтобы не было на них реакции иммунной системы и чтобы они не размножались и не вызвали воспалительный процесс. Промываем нос лучше всего физраствором или с помощью специального устройства, например аквамарис с лейкой или готовыми спреями с морской водичкой, тем же самым колорами, аквамарисами и так далее. Побрызгали, посморкались. Или физраствор, взяли шприц без иголочки, побрызгали ребенку, посморкались. Если сморкаться не умеет, то можно поотсасывать назальным аспиратором с баночкой их можно приобрести в специализированном магазине, ссылочки прикреплю здесь к видео. Способ 4. Это мы, когда ребенок начинает ходить в детский сад первый месяц, укрепляем первичный уровень противовирусной защиты. Для этого подходят интерфероновые препараты, готового интерферона, которые или намазываются на нос слизистой оболочку, или брызгаются, или закапываются. Я в своей практике чаще всего назначаю или генферон лайт, по две капли в каждую ноздрю по утрам. Используем эти капли, по утрам каждый день на протяжении трех недель когда ребенок начинает ходить в детский сад и это повышает вероятность того что первичный противовирусный иммунитет на первом уровне будет справляться ну и последняя финальная пятая рекомендация это нужно следить за тем, чтобы ребенку было комфортно посещать детский сад, чтобы он туда хотел идти. Почему следить? Даже не следить, а вовремя обращать внимание на те ситуации, когда ребенок не хочет ходить в детский сад. И если родители сами по себе не могут его ребенка грамотно замотивировать ходить в детский сад, то нужно обращаться за помощью к хорошему психологу, который поможет вам это сделать, потому что. Если ребенок не хочет ходить в сад, он очень сильно стрессует, а стресс нарушает работу местного иммунитета, высушивает слизистые оболочки. И это приводит к тому, что ребенок может болеть. А если он еще и привлекает внимание с помощью болезней родителей, то есть он не хочет ходить в детский сад и использует этот механизм, то... Это может вылиться в такую в дальнейшем глобальную проблему, поэтому важно следить, то есть не нужно просто его брать там за шкирку, закидывать в этот детский сад, а нужно использовать специальные психологические приемы, которых можно почитать, то есть как можно замотивировать ребенка, как поменять его отношение к детскому саду для того, чтобы он не стрессовал. Это, пожалуй, наверное, самое важное правило, если такая проблема есть в вашей жизни. Желаю вам крепкого здоровья. Увидимся. Пока.